можно покупать. А, поехали! Ну что ж, уважаемые, закупка в ленте на 1000 рублей совершена. Теперь стоит понять, что нам предлагает лента за 1000 рублей. Поценим качество. Те же самые пять отделов, по две позиции, что были и в светофоре. И начнем дегустировать с отделов напитки. У нас J7 красный апельсин. Чтобы из кадра слез, сразу пробуем его первым. Ну, прикольно, прикольно. Он как-то больше на грейфрут похож. Первый раз пробую J7 красный апельсин. Пойдёт 69,90, по-моему, он. Угу. 69,89. Выгоняем со стола лимонад из черноголовки. Напитки из черноголовки лимонад. Он тоже что-то порядка 70 рублей. А, G7 был 7989, а это 6686, что-то такое. Нормально. Я принципиально, когда закупался, старался не брать продукты собственной торговой марки, не 365 дней, не лента. С одной позиции не получилось. Это вот с хлопьями. Хлопья 6 лаков. Сейчас мы до них дойдем лимонаде хорошо лимонаду привет привет большой черноголовки будем пить напитки из черноголовки тогда у нас дальше идет макароны крупы отдельчик спагетти спагетти, спагетти. паста диссимола деграно Ди дуро от также альянса ну спагетти и спагетти по-любому сойдут. Спагетти у нас. Тут что там по карте? Чуть меньше сороковника. Лента хлопья, 6 злаков. Пшеничные овсяные ржаные ячменные рисовые. шонные В светофоре были 7 злаков. Там были еще гречневые. И те варились дольше. Такие хлопушки. Нормальная каша больницах таких кормят. До тюремного уровня не дотягивает, конечно. Там баланда шикардос. Пойдет. За какие-то 35 рублей. Пусть будет. Имеет место быть. Потом отдел консервов. За 20, сука, 4 рубля Блять, это еще жестче, чем в этом в светофоре. Там за 60, что-то 5, по-моему, была тушенка свиная, я брал. И он нахуй сразу выкинул, потому что это, блядь, вообще опасная хрень. А здесь тушенка кусковая со свининой. А, там говядина была, по-моему. Ну, не суть. 340 грамм, но там банка даже больше была. Но здесь хотя бы как-то это, по-моему, похоже на мясо. Вот как-то насрал на стол, да и похую. Вот. Здесь я даже, наверное, не выкину. По крайней мере, на внешний вид. Ну жижи, конечно, многовато. Пахнет немного мясом. Да. Как бы такое себе. Хрен знает. ТУ. Вода питьевая, белок соевый. Ну прикольно, по-моему, 25 рублей. Свинина. Лук репчатый. Да хрен знает. С макарохами как-нибудь пожарю. Может так. Что-нибудь еще докидаю. Это не буду выкидывать. Мне кажется. Не, пошла на нахрен. Что-то вот сейчас распробовал. По-моему, хуйта. До свидули. <свят> <свят> вот эти все дешевые тушенки. Это, по-моему, полный кал. Что там, что там. В любом магазине, по-моему, это будет параша сразу для мусорки ебучие Рога. Теперь пробуем из отдела консервов паштет. Паштет там... Из куриной печени, ну потому и полтос. Так вот выглядит. Довольно-таки неплохо по цвету, по консистенции. Не, выкидывать не буду, но невкусно. Съедобно, потому что куриная. Сойдет. Сойдет, но не шик. Не шик, не блеск, не красота. Ну что ж, теперь самое интересное, потому что здесь могут быть какие-то приколы. Дичайшая дорогая колбаса. Я такой... Относительно со светофором, ну и в принципе, относительно концепта таких закупок. 860 грамм папа-может. Сервелат финский. Обошелся в 400... 12 рублей с учетом скидки. Это практически как вся остальная закупка. Это, конечно... Но это поможет. Поможет, в принципе, хорошая торговая марка. Рекомендую. Он твердый он, плотный. парено копченая, Хорошо. Норм. Ладно, нормально. Да не, не нормально, хорошо. Хорошо, колбаса хорошо. Сыр российский. 223 за килограмм. Но это по карте. 361 без карты. по такие магазины, как Лента, что там еще, Карусель, там Ряды, где вот есть их собственные карты. По-моему, люди вообще без карты не ходят. Поэтому все цены без карты не актуальны. В принципе. Здесь вот небольшой прикол. Кусок на сыра на 618 грамм да, Мне обошелся в 211 рублей вот Здесь Есть такая фишечка На нем Какая-то дополнительная маркировка да, Вот эта вот желтенькая И на ней дата стоит В отличие от большой На 6 дней раньше Так что Так вот немножко опасно вот кусок сыра российского. Ну это похоже на сыр. То, что было в светофоре, это как бы порно. Беспонтовый, стандартный российский сыр. Российский сыр понтовым, по-моему, бывает только когда ты знаю, из армии пришел и вообще сыра не видел, там, с какой-нибудь тюрьмы откинулся. Тогда для тебя российский сыр в кайф. Или в начале 90-х, а больше ничего не видишь. Здесь норм. Вот На уровне вот этого беспонтового российского, это уровень. Теперь отдел кондитерки. Оттуда было два блюда. Два товара. Это вот печенье Курабье. Кстати, тоже походу. Да, 600 грамм. 600 грамм Курабье. 130 рублей. Тоже, к сожалению, получилось собственно, производство. Но я просто искал фигню, похожую на Светофоровский зефир Тоже вот такая коробка Но там килограммовые, Там повыгоднее все-таки Большинство товаров Но по качеству там немножко страшнее Небезопаснее Ну, куробьешечка Куробье зачет Куробье имеет место быть Чайком погоняю с пряниками в ленте было все как-то сложно запутано. Задолбался их выискивать. Пришлось взять чайную классику от Хлебного дома. Без малого 100 рублей, полкило. Это какие-то адовые цены. Шоколадные пряники. Зашибись, нашибись. Подытожим. В Охове лента ни хрена не дешевая. Хоть с картой, хоть без карты. Светофор не, очень небольшой ассортимент, но гораздо дешевле. Если за какими-то конкретными позициями, то что-то можно выбрать. Причем выбирать придется тщательно. Несколько месяцев назад, когда я там ну, впервые оказался, я немножечко просрочки в отделе. Колбасы нашел, так, пару позиций. Если быть внимательным, то светофор все-таки у ленты по ценнику выигрывает. По качеству не очень. Не всегда. Ну, зефирки зачетные у них там. Сыры опасные. Беспонтовые. В принципе, и лентовские, и российские сыры беспонтовые. Там был голландский. Ну, короче, и там, и там что-то можно найти. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк. Думайте головой прежде, чем что-то покупать. Смотрите, где что покупать. Используйте приложение ЕДОДИЛ, Скидки на по всем магазинам рядом с вами очень поможет скидки акции и все такое и если хотите поддержать канал рублем то ссылочка на карту Сбербанка будет в описании спасибо еще раз пока